Всем привет, с вами Рома! Сегодня продолжим играть Дунис Лайт. Остались мы на том, как мы там уже много денег заработали. Нашли, где можно купить хорошие оружки. Остались мы на том, теперь как у нас свяжитесь с... Эм... А ты случаем не перекурила? У тебя уже глаза открыты. Глаза скоро выпадут, так что давай не надо тут мне курить. Давайте лучше вот пока что с людьми пообщаемся. Эм, давайте пока с людьми пообщаемся. Я тут с людьми могу поболтать. Ч ⁇ хотели? Дедушка, с тобой можно поговорить? С тобой? С тобой? Короче, мне не интересно. Просто поговорим, чтобы это на карте не высвечивалось. Ой, негр! Негр! Новая запись в журнале. Но... Награда 3500 вот этой штуки. Так, это где у нас журнал? Что собрать? О, кстати, кстати, кстати. Давайте сделаем себе запасную электротрубу. Конечно, у нее урон будет меньше, ну тоже так, что это, что это такое? Почему ты у меня на метке намечен? Ты Здрасте. Ты кто? Ты кто? Слушай, мне нужно выбраться отсюда, вывести жену и ребенка в безопасное место. Сейчас самое безопасное место в округе тут. Самое безопасное в трущобах. Это. А это не лучший вариант моей семьи. Я знаю, как выбраться из трущоб. Не могу вдаваться в детали, но мне нужно пересечь так, Это кто свистит? Я слышу. Это ты свистишь? Ладно, как журнал открыть? Я так и не понял. Где журнал? А, задание. Воздушный груз. Побочное задания, завершено сюжетное задание, аваритное обеспечение. Нет. Выясните, что случилось с Бахиром. А, это потом будет. Пока нас свяжитесь с БМЗ. А, это дети. Ч? Ч смотришь? Ч лыбишься? Зомби-апокалипсис на улице, а ты лыбишься. Это чё? Это. Че? Это чё за Майнкрафт? Ну ладно, рисуй. У тебя даже красиво получается. Хотя не очень понятно, что ты рисуешь, но видно, что квадратная. Наверное, что-то наподобие Майнкрафта. Твои детки. Только а ч ⁇ ты сидишь, скучаешь? Вот, смотри, как тот художник рисует. Определи его художество. Так, что тут? воруем все! Паровозы. Это у вас детский садик? Эм, а что ты им читаешь? Тут ничего не написано. Ну так кажется, что нормальный город, но потом ты понимаешь. Татуэтка все, фигурка зомби. Мальчик, во что ты играешь? Во что ты играешь? Круто, да, в черный экран играть. Ладно. Все. Мне кажется, я больше здесь ничего не найду, кроме того... а Ну, давайте их обворуем. Я думаю, не заметит. Та да, я шучу, шучу. Ну, рад... Бежим! О, это... О, тут покавать можно. Нет, тут нельзя похавать. Так. Блин, я даже холодильник не могу открыть. А, нет, я просто назад. Не, я все равно холодильник открыть. Не могу. Ладно, давайте уже ближе к делу. Я опять что-то слишком задерживаю. Так, мужик, подвигайся, дай мне туда. Мне кажется, как ребенку так. Это мне уже напоминает музыку Слендера. Тили-тили-пу, закрой глаза скорее, он уже ходит, или как-то там, я уже забыл. В общем. Вот. Давайте сначала поговорим со своими людичками, будем вежливыми говорить со всеми, с тобой можно говорить. Твоя бита, молодец. Вот это вот только ты, ужас. Yeah. не подсматривайте хорошо а -а -а, воруем, воруем. <laughs> вот. так о ну это типа наш тайник мы сюда можем что-то сложить на это наше хранилище но ну, я сюда ничего не буду слаживать это все мое еще украдете я то знаю вас я не тупой я это знаю вас людишек Здрасте, вы что-то уже продаете? Простой короткий. нож. Блин, мне ни на чего не хватает. Разве что только на эту водяную трубу, которую урон 43. Кстати, надо было тогда продать. О! Выкупить. Так. А что из. Что нам э, требуемый предмет? Ограничение по времени предложения. Блин. У меня нету твоей какой-то штуки. Продать все ценности, это 2500. Да не, а, вот эти ценности, ладно, мне как-то не важно. Три тысячи, а! Я могу теперь купить этот французский. Ну, мне просто деньги пригодятся, деньги, деньги. О, великолепный сурики, а давайте купим. Ого, у него урон. Так, а количество? Давайте купить все. Это будет. А что, что если купить все? Купить все. Все. Мы можем купить еще пластик. Ну, давайте купим. И все. Спасибо. Так, что у нас теперь есть? У нас теперь есть этот сурикин. Личная стоимость три тысячи. Логично. Ладно, давайте купим, Какой крупим? Купим у него французский ключ. Блин, это просто мне уже от названия смешно уже. Потом будем экономить на крикетную трубу. Все, купили. Спасибо. Так, давайте его возьмем. А, блин, да безопасная зона, блин, мы не сможем опробовать. Но я хотел бы его опробовать. Так, мы пока спустимся на лифте. Не будем уже тянуть, наконец-то. Зато теперь у нас с таким ключом, которого 50 урона, мы точно побьем многих зомби. А потом дальше будем электротрубами пользоваться. А нет, давайте этот ключ на всякий оставим, когда у нас почти, э, когда на нас будет толпа зомби нападать, я буду этот ключ только тогда использовать. Так, здрасте. Хотя у меня почти всегда уже здрасте во всех видео. Иногда это не. По... О, здесь тоже продаете? А что вы продаете здесь? Здрасте. А, тоже французский ключ и то меньше даже урон. Но разводной ключ, ножик, молот каменщика, 62 крикетная бита, 67 нет. У вас только я куплю силовой кабель, может быть. И великолепный сурикен там. Все куплю у вас. Химикаты куплю. Ап аптечку. Ого, можно купить все. давайте купим все аптечки и все. Ну и пластик. Все. Это все, что я могу у тебя купить. Теперь нельзя спать. О боже мой! <связывая> Не пугайтесь вы так! Ладно? Пускаемся. И... Все. Так. Выход из безопасной зоны. Так. Теперь у нас есть много. Ой, как много вещей! У нас есть еще газовая труба. Давайте пока ее её... французский ключ мы отлежим. Французский ключ мы отлежим. И у нас будут только вот эти все. Даже разводной ключ и мы разберем. А газу, у нас будут одни все трубы металлические. Какие металлические? Электрические все трубы. В общем, надвигаемся. Хва. -а. Ой. Наш шаг. Не перегибай палку с прыганием. А? Да уже перегнал. Ой, здрасте, дяди, тёти, зомби, блин, я чуть не обшибл. Так, тут ни у кого. А блин, ну ничего не нашли. Что ж такие бедные мусорники без мусора хорошего, только мусора. Ой, как нам что ж, на крышу надо подняться. И хватайся! Эй, Ничего ну, мы тут найдем. А, Рация опять, вот по этой говорить будешь. сейчас будут сбрасывать что-то с самолета и мы будем сейчас это собирать ну конечно мы должны это же это собрать это же вещь самого самолета ой блин ну зомби труба я заберу а то еще подымешь что ты вообще за зомби такой Ч ты с трубой? Ч ты с трубой играешь? Это тебе не игрушки. От тебя баклушки. Вообще, надо знать. Ой, я где-то еще зомби слышу. Ну, он, наверное, на улице. У э -э -э меня щечек. Надо будет потом продать дяде. Так да, кажется, что зомби прям на втором этаже. Вот реально кажется, что зомби на втором этаже. Кстати, а какая у меня сейчас труба? А, у меня газовая. А, мы подобрали простую, давайте ее тогда разберем. Хотя бы мы ее продать могли. И возьмем улучшенную трубу. Хотя давайте для начала газовую всю истратим. Ладно, теперь мы бежим туда. А, блин, я даже не туда направился, а, нет, туда-туда, там же по, начало так по миссии было. Ладно, теперь давайте так будем обходить уже по самому городу, там у нас, у нас все равно теперь мощные очень ружки. Так, нет, багажник, машин не, багажник машины нельзя, хотя у нас, у нас 7 аптечек, зачем нам еще аптечки? Хотя, ну, все равно пригодились там, может быть. Может быть, я сказал, может быть. Ой, там зомби. Там есть зомби. И они, короче, кого-то едят. Что ты его трогаешь? Совсем тупой? Спасибо. Дружище, награда. Он нам награду дал, убийцу. Он нам награду дал. Бей его, у нас есть друг. Он убьет за нас всех, вау. Ну мы пока тут пошарим, ты убивай. Ладно, мы тебе поможем. Сейчас, Спасибо. Куда ты бежишь? Еще он куда-то, он, кого-то, короче, нам помог побить зомби и убежал. Эм, чё это был за звук? Какой-то зомбик выром, выломал дверь. Ты чё дверь выбил? Хозяева будут недовольны. Будут ругаться, что за беспредел? Ты чё дверь выбил? Ой, кажется, я зря это сделал. Я уже слышу какие-то звуки. А, ты живой? Привет! На, держи, держи. Все! <смех> и готово. Ой, что-то подлагивает, наверно потому что уже маловато места, а я все снимаю. Так, ой, кто отсюда идет? Ты идешь сюда? Ты? На! Все! ты мертвый, дядя. Не, не живой. Ой. Нет. Все же я все же как-то рановато стал снимать. Надо было сначала выложить видео, а потом его удалить, чтобы место было. И снимать ладно может быть мы успеем все же дойти у меня все же может быть еще вытянет то что маловато уже место как бы остается быстро вас тебя и тебя э! я сказал подыхать вам все вот так у тебя сигареты, а у тебя алкоголь. Ладно, что тут у нас еще есть? Ничего. О, заброшка, а не, это не заброшка. Ой, ой-ой-ой-ой. Подвисает, надо быстрее лучше проходить. Так да я даже на зомби реагировать не буду. Буду думать, что их здесь нет то я просто по пустому городу хожу. Мне надо быстрее пройти хотя бы еще вот эту миссию сейчас насчет воздушного груза и будем уже заканчивать. страсть а! Неблагодарный! Упс. Ты чё меня кушаешь? Ты чё кушаешь? Я с тобой здороваюсь! Ой, извините, ой, как. О! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Да ладно, залезаем на крышу и заканчиваем. Все, нет-нет-нет. Ааа! Господи, уже просто мало места, и поэтому очень начинает лагать. то что мало места уже на диске ЦЕМ. У меня только один.